чего я только не передумал в те минуты. Что местные братки кидают какое-то предупреждение таким странным образом, что знакомый жрецам дома у наркоман в очередной раз забыл, где находится его квартира. Что здесь однажды произошел инцидент с маньяком или грабителем, которому кто-нибудь непредусмотрительно открыл дверь, и теперь весь дом паникует, даже если стучится обычный бомж. Желающий выключить полка с другой. А кто в моей ситуации не попытался найти рациональные объяснения, пускай самые нелепые. Тем временем Энн покончил со шторами и подошел ко мне. Про себя я отметил странную дерганность его движений. Последний жест удивил меня едва ли не больше всего остального. Энн неравно выхватил из кармана кусочек серой клячки и налепил его на дверной глазок. Все. Это было уже чересчур для всех моих теорий о бомжах и маньяках. Происходящее окончательно потеряло смысл. С того момента, как мы услышали стук, обычная разговорчивость Энн исчезла без следа. Теперь он разговаривал отрывистыми и короткими фразами. Совсем на него не похоже. Попырившись на дверь каким-то покойницким взглядом, Энн повернулся ко мне. Перебрал я, Риш. Голова трещит. Давай по каочкам, завтра раньше встанем, пару годных мест прошарим. Ох, ну ладно. Буркнул я, продолжая прислушиваться к звукам за дверью. Я прислушивался еще полночи, если не дольше, лежа на приготовленной на раскладушке. нами в одном глазу. Я слушал даже после того, как стуки прекратились, ожидая, что вот-вот возобновится этот звук, напоминающий биение сердца. Наконец меня начало от понемногу клонить в сон. Мысли стали бутанными, в ушах зазвучали призрачные голоса подкатывающего сновиденья. Я почти отключился, когда вдруг понял. Наш мозг такой шутник, ядрить его вызвелины. Именно в те несколько секунд, на грани сна и бодрствования, он нередко выживает из-под сознания внезапную мысль. Ту самую, которая почему-то не приходила в голову, несмотря на свою очевидность. Именно такая мысль со мной приключилась. Я дернулся, резко распахнул глаза, словно меня током треснуло и разом взмог. Шаги. Я ни разу не услышал шагов. Даже намека хоть на какой-то звук перемещения. Ни шурками, ни шарками, вообще ничего. Я отчетливо слышал. Как этот стучальщик с педантичной аккуратностью приходовал каждую дверь в подъезде, пока не исчез из поля слышимости, но в перерывах между стуками в разные двери царила абсолютная тишина, словно это, кто бы он там не был, и шумно парил по воздуху. Не думаю, что местные бомжи так умеют. Признаться, я ненавижу испытывать чувство страха. Обычно мне легко побороть его, но в ту ночь все было иначе. Как только до меня дошло отсутствие шагов, мне захотелось вскочить с лежанки, выбежать из квартиры и мчаться без заглядки до самой Москвы. Да блин, хоть до Аляски или Шамбалы, лишь бы прочь от этой грёбаной нафиг хрущевки с ее стучащими призраками. Как мне удалось удержать себя на месте, я сам не понял. Спавлен? Хрен его знает. Судя по тому, что ни храпа, ни собенье с его кровати не доносилось, опыт оба подорствовали до самого рассвета. Лишь когда небо начало светлеть из и зачирикали утренние ташки, я наконец-то прикорнул. Мне приснился неприятный сон. Я забыл о нем сразу после пробуждения, однако недавно вспомнил снова, причем с потрясающей ясностью, словно видел его только что. Мне снилась глубокая земля, холодная и плотно утрамбованная. Я шел, куда глаза глядят. Прямо сквозь толщу этой земли. Словно она была бесплотной иллюзией. Или словно иллюзией, был я сам. Душная, темно и тесно. земля давила на меня со всех сторон, поэтому я отчаянно высматривал хоть какой-нибудь проблеск выхода, но его не было. Всюду назад и вперед, вверх и вниз, тянулись бесчисленные километры почвы, которой не было конца. Я проснулся со ледивнейшими конечностями и основан во всем теле, Хотя на улице вовсю пекло солнце. Эн уже заваривала опахмелище кофе, под бодрой и тяжелее к Когда я выполз на кухню, он жизнерадостно поприветствовал меня, словно вчера вечером ничего не произошло. Эта идиотская, откровенно натянутая веселость, отбила всякое желание разговаривать о ночных перестуках. Эн не собирался ничего объяснять мне разве, что какую-нибудь заранее придуманную отмазу я решил подгорать ему. В конце концов, мне и самому не хотелось испортить остаток выходных. Но как я и не старался, окончательно выкинуть из головы мутную тревогу не получалось. Нем я сказал Энн, что хочу прогуляться. Отчасти это было правдой. Я действительно отправился бродить по местности, только мои нервные хождения ничуть не напоминали прогулку. Мне просто хотелось обдумать случившееся. Пожалуй, нет смысла описывать скомканные мысли, которые беспорядочно метались у меня в голове, пока я обороздил шагами поселок. Главное событие того дня произошло, когда я остановился закурить, уже почти вернувшись к злополучной хрущевке. Я дымил за гаражами, точно такими же, какие рятали меня от родительских глаз в далекие школьные времена. Все эти ракушки и покрытые ржавчиной железные коробки идеально подходят для укрытия, поэтому я чуть не выронул сигарету, когда из их рядов вывернул невзрачный пенсионер. Впрочем, не выказав агрессии, старик дружелюбно спросил огоньку и кинул пару фраз в явной надежде завязать разговор. Я был совсем не в настроении трепаться с кем-либо, но обижать дедулю своим молчаливым уходом тоже не хотелось. Пришлось поддержать беседу. Старикан представился дедой Мика и спросил, давно ли я сюда переехал. Да нет, я всего на пару дней к другу погостить. Я назвал имя и фамилию М. Может, знаете такого, он в соседнем поселке, церкви расписывал. а, -а, -а из 19 из девятнадцатой квартиры? Конечно знаю, славный парень. Так ты у него остановился? Стал быть, слыхал стукача вчера вечером. Не повезло тебе. Кого? переспросил я, хотя на деле сразу просет, о чем речь. Ну как ж? Удивился дед Мика, роняя пепел на застиранной дрейнки. Нечто прошел вас! К нам кто-то впломился поздно ночью, если вы об этом. Я почувствовал нечто, близко к облегчению. Раз этому чуваку уже дали прозвище, а у нее вероятно, что это? Действительно, стержень двинутый, А я с перепугу сам накрутил себе психа. Эн тебе ничего не сказал. Продолжал дед Мика свой допрос, внезапно рассердившись. Идиот, пипец. Да ладно, я не испугался. Изля. А ну как в глазок бы нечаянно глянул. Скажи Эн, чтоб в следующий раз башкой думал, а не одним местом. Я совсем растерялся. Чего? О чем он должен думать? Понимаешь? Ему не только открывать нельзя. Смотреть на него тоже опасно, на стукача-то. Какого еще стукача? Такого, какого вчера слышали. Он тут о самой постройки шастой, может быть, даже раньше. Мы уже к нему привыкли. и почуяли, что нельзя с ним связываться. А вот приезжие, городки в особенности, никак в толк этого не возьмут. К ним то беда и приходит обычно. Ничего не понимаю, честно признался я. Дед Мика покачал головой и бросил бычок на землю. Только тогда я заметил, что моя сигарета уже сгорела до фильтра. А я расскажу тебе, слушай, я стал слушать.